Всем привет! Мой подписчик попросил сделать меша и дал ссылку на видео зарубежного ютубера. Я посмотрел это видео, но сделал все по-своему. Ссылка на видео есть в описании, если хотите, можете посмотреть. Перед тем как начать туториал, посмотрите на что способны мои роботы. Подниматься вверх-вниз, поворачивать головой вправо-влево. Можно скомбинировать поднятие и поворот. Он может вращать руками в плечевом суставе, вперед-назад, Вращаясь одновременно двумя руками в разных направлениях, комбинируя клавиши, можно получить много разнообразных движений. В отличие от красного робота, у него есть локтевые суставы. Давайте еще немного посмотрим его возможности, а потом посмотрим, на что способен красный робот. Все зависит только от вашей фантазии, можно придумать много разных жестов и движений. А теперь посмотрим на возможности красного робота. У него все так же как и у оранжевого, только нет локтевых суставов и работают кисти. Вы можете сделать полноценного робота со всеми суставами. Если у вас получится, напишите мне в комментариях. Если вам понравились мои роботы, прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Также они могут выражать свои эмоции движением бровей. Время туториала. Сначала нам нужно построить железную платформу на высоте. Вот у нас и готова колесная площадка, и теперь мы ставим три поршня. И на него ставим плоское колесо. Наверху строим платформу 7 на 7 блоков, желательно из пластика. Если вам что-то непонятно, смотрите на эти циферки. Два деления это один блок. Наверху устанавливаем кресло водителя, отвязываем три поршни и плоское колесо и привязываем на другие клавиши. Колесо у нас будет на EQ, а поршни у нас будут на ZX. Можем проверять. Впрочем, все мы слишком быстро поэтому скорость мы поставим на 3 единицы а также включающий момент на зеленый. Если нажать на клавишу x то мы поднимаемся вверх теперь строим боковые стенки каждая стенка должна быть высотой 6 блоков потому что внизу у нас уже есть один блок получается 7 сейчас я сделаю отверстие для люка но потом может быть его изменю вот такое оно у меня получилось. Также не забудем сзади сделать стенку. С одной стороны устанавливаем плоское колесо, ставим рядом с ним блок, перекрашиваем его в другой цвет и перетягиваем его на другую сторону. И будет видно место, где нужно поставить следующее колесо. И на этом месте ставим еще одно. Теперь удаляем этот блок. шаг перемещения стоя на 0.5 устанавливаем сервопривод это у нас будет локтевой сустав Чтобы все правильно привязалось, нужно заново поставить сервопривод. Сервопривод не должен касаться плеча, чтобы он мог поворачиваться. У сервопривода крутящий момент ставим на зеленый и угол наклона 90 градусов. У колеса тоже крутящий момент на зеленый, а скорость на 3. То же самое строим с другой стороны. С помощью гаечного ключа отвязываем колеса и сероприводы от сидения. Привязываем клавиши. Правое колесо CV, левое колесо BN, правый серопривод RP, левый серопривод TP. Но можете поставить любые клавиши. Всегда проверяем, все ли правильно привязалось. Устроим пальцы. Плюсики вращения ставим на 15 градусов и устанавливаем вот таким вот образом три сервопривода. И к ним таким же образом устанавливаем три блока. Сейчас нам нужно заново поставить эти сероприводы, чтобы пальцы у нас не отвалились. Сначала передние. Потом затягиваем внутрь блоки, внутренних, чтобы они не отвалились. Здесь немного продлеваем и заново ставим эти три серопривода задних. Крутящий момент ставим на зеленый, угол наклона 75 градусов. Теперь сохраняем и проверяем. Отвязываем их от кресла и привязываем на клавиши. Эту руку мы привяжем на клавиши F и P. Теперь точно такую же руку мы строим с другой стороны. мы только ставим другие клавиши G и P. Сейчас я сделаю лицо этому VRMesh, но ну, если хотите, можете сделать свое. Чтобы добавить эмоции персонажу, мы сделаем брови. Нельзя, чтобы колеса соприкасались. Привязываем их на клавиши К, Л. Проверяем работу бровей. прозрачность на сто процентов по желанию делаем открывающийся люк Сиропривод приходится устанавливать два раза, чтобы он хорошо закрепился. Сиропривод нужно отвязать от кресла. Устанавливаем кнопку и привязываем к ней северопривод. Для удобства, по желанию, ставим лестницу. Теперь все раскрашиваем в те цвета, которые вам нравятся. Еще немного декора. У серопривода нужно поставить обратное вращение. Скрываем все, что хотели скрыть и механизм готов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями. Спасибо за внимание, всем пока!